Доброе утро. Кому-то добрый день. Давно я не выходила в эфир. И пока есть время, минут, может быть, 20 до первого пациента, я бы хотела ответить на ваши несколько вопросов. Вообще, ответить на один из вопросов, который мне задавали. Не помню где, то ли в чате, то ли в комментариях. Сейчас если у меня получится, я картинку сюда загружу. вот такой был вопрос по моему в директ мне написали что девочки 12 лет она без лишнего веса даже можно сказать что худая сахар натощак 5,7 мм гликированный гемоглобин 563 что с этим делать посоветуйте я постоянно говорю о том что в директ я не провожу консультации, я даже на вопросы стараюсь там не отвечать. Если вам нужно получить ответ на какой-то вопрос, я прошу писать мне в чат в Телеграм. Но все же. Если мне пишут, я стараюсь. Отвечаю все-таки, да? Что в этом случае я посоветовала? Я сказала, что высока вероятность нарушения углеводного обмена нужно исключать риск сахарного диабета. Есть уже признаки предиабета и нужна консультация эндокринолога. На что мама мне отвечает, почему вы так решили и зачем нам нужна консультация эндокринолога. На что я снова пишу, что анализы не очень хорошие, что нужно все-таки обратиться к специалисту. Так как у меня нет возможности и времени отвечать всем в директ и более подробно, поэтому отправляю к эндокринологу на прием, где можно задать все вопросы и выяснить, почему, что и как. Ну, в прямом эфире я бы хотела объяснить, почему я так ответила. Ну, во-первых, повышение тащикового сахара уже имеет место быть, даже потому что у ребенка нет лишнего веса. 5,7 – это высокий сахар. Независимо от возраста, для сахара одинаковые значения, то есть это стабильная величина. Независимо от возраста, ребенок это, взрослый это, либо это пожилой человек, есть определенные нормы, там 3, 3, 5 5 грубо говоря, глюкоза натощак, является нормой. Но если мы говорим о профилактике, допустим, заболеваний, профилактике нарушения углеводного обмена, то я считаю, что 5,2 и выше – это уже звонок, значок на то, чтобы обратить внимание на свой образ жизни, на питание, на все остальное. Но тощаковый сахар – это всегда нужно понимать, почему натощак он в этот раз повышен. Одно разовое повышение нам ни о чем не говорит. Да? И я всегда спрашиваю, что было на коммуне, что ели, как спали, как двигались. Было ли раньше повышение сахара? Если бы мы только видели повышение сахара изолировано. Но параллельно, смотрите здесь, параллельно здесь еще идет значение гликированного гемоглобина. Гликированный 5,63 – это уже предел предел нормы по стандартам, потому что 5,7 – это уже диагноз предиабет. И когда мы видим, тащиковый сахар не в норме, когда мы видим гликированный не в норме, это показание для дообследования, особенно если нет других причин, нет лишнего веса, да, как, как такового. Показания для дообследования, проведения теста с глюкозой для того, чтобы понимать, нет ли на сегодняшний день уже сахарного диабета, насколько идет нарушение, насколько выражено нарушение углебудного обмена, что это значит. Когда я отправляю на сахарную кривую, я не так часто это делаю, но когда направляю, я все-таки рекомендую смотреть несколько точек, не две точки, которые там мы смотрим на тощак, это и через два часа только глюкоза, потому что это, этот анализ бывает мало информативен, особенно на начальных этапах нарушения углеводного обмена. Я прошу смотреть как минимум три точки: это сахар на тощак, сахар через час и через два часа, чтобы посмотреть, как у нас кривая себя ведет, то есть. Натощак, потом через час после приема глюкозы, насколько она поднялась глюкоза, и насколько она снизилась через два часа, пришла ли она в норму или нет. Параллельно с этим, параллельно с глюкозой, я прошу смотреть уровень инсулина, можно даже цепептид посмотреть стимулированный, и, нас, и там уже будет видно, насколько выражен ответ э, поджелудочной железы на введение такого большого количества глюкозы. В данном случае, да, высокий риск при диабете уже идут, скрытые нарушения углеводного обмена, которые влияют на проницаемость сосудистой стенки, это уже может быть предиктором различных сердечно-сосудистых заболеваний. Почему я говорю о том, что все-таки 5,2 – это уже прям предел-предел. Проводились клинические исследования у людей здоровых. Взаимосвязь между повышением сахара натощак в пределах референта – и развитием всерично сосудистой патологии. Вот тут, у тех, у кого сахар выше, чем 5,2, риск возникновения гипертонии и ишемической болезни сердца выше. Ну, это, конечно, было в возрастной группе у пациентов исследования, но мы же говорим о профилактике заболеваний, ребенку еще только 12 лет. Понятно, что это пубертатный возраст, да, здесь идет напряжение, гормональ, гормональная перестройка, идет вхождение. Во взрослую жизнь, так сказать, здесь, конечно, буйство гормонов. Это тоже может повышать уровень глюкозы. Но все равно я считаю, что она должна быть в пределах нормы. Если даже говорит нам лаборатория о том, что реферин там 6, грубо говоря, верхний реферин, а анализ показывает 5,7, все равно это не норма. Если мы хотим говорить о профилактике, потому что когда случится уже диабет, Понятно, что я не говорю, что поздно там уже что-то либо что-либо делать. Сейчас диабет второго типа лечится, естественно, да, можно будет скорректировать образ жизни и питания, назначить правильное лечение и как бы вернуть это вспять. А вдруг это не второй тип диабета, вдруг это такие начальные проявления первого типа диабета, где погибает часть, там, больше 90%, -90 бета-клеток поджелудочной железы, и потом потребуется назначение инсулина. Всегда, всегда нужно обращать внимание на это, и я думаю, что лучше лишний раз обратиться к специалисту, какие-то меры предпринять, чтобы потом уже не пожинать плоды. Так, я думаю, что я ответила на этот вопрос, вы мне почему-то ничего сегодня не задаете. Я выйду из эфира, сохраню это, и если хотите, чуть позже будет у меня время поотвечая на ваши вопросы. Всем хорошего дня!